Жена в три часа ночи возвращается пьяная домой. Встречает ее на пороге любимый муж и говорит, «Ты где была?» Жена, «На рыбалке». Муж, «Где? На какой рыбалке? А рыба где?» «Или клёвы не было?» Жена, «Недолго думая, рыбы не было, а клёво!» Была. Поймал мужик золотую рыбку и говорит, золотая рыбка, сделай так, чтобы каждый день был 23 февраля. Золотая рыбка отвечает, опоздал ты, мужик, твоя жена уже загадала, каждый день 8 марта. У женщин есть великолепный способ поздравить мужчин с 23 февраля свалить из дома на пару дней и дать спокойно отпраздновать мужчинам праздник дешево и сердито.